привет всем итак изготовление стеллажа из квадратного профиля 20 на 20 в подвал гаража то есть планируется два стеллажа один шириной другой метр пятьдесят и между собой они будут закреплены болтами ну либо сваркой то есть посмотрю что для этого надо соответственно надо подготовить детали необходимо 8 Стоечных, а высота стеллажа будет полтора метра его глубина будет 40 то есть необходимо 8 стоечных отрезков по 1,5 метра соответственно а потом необходимо 6 отрезков по 1 метру это для метрового стеллажа продольные будут направляющие и соответственно 6 отрезков по 1,5 метра и боковые будут продольные отрезки по 400 их надо будет также по 6 штук на стеллаж а у всех продольных грани зачистил для коренного шва для стоечных это не надо также вот продольные грани зачищены ну и здесь все грани зачищены ну, когда все готово, можно приступать к сварке. Что сейчас и сделаем. Итак, две половины готовы. Внес небольшие изменения. То есть, придется еще сороковок маленьких напилить. Вот таких половинок. То есть, изначально предполагалось сделать две полки, верхняя третья будет. Ну, соответственно, сверху будет ставиться. Но решил сделать три. Раз, два, три. И сверху еще будет. То есть, высота подвала 2 метра. Высота стеллажа полтора Поэтому придется еще сороковок сделать На второй стеллаж На полутораметровый То есть половинки готовы защищаю швы внутренние На обеих Чтобы приварить продольные Стойки Вот, ну, вот так выглядит коренной шов ну, Допустим вот Проваривать сверху не обязательно, то есть достаточно будет этого. Поехали дальше. Так, один стеллаж готов, метровый. В принципе, полки будут 1 два, три и 4 Осталось только зачистить швы и загрунтовать. Ну и боковушка. Еще одна. Стеллаж будет два. Так, этот, этот метровый. Этот будет полтора метра. Также увеличим полки. Тоже придется напилить еще. Боковые перекладины. Еще три надо будет. Ну а продольные готовы. Продолжение следует. Ну и так, законченный вариант стеллажа. Это метровый, это полутораметровый. Так как полы неровные в подвале, пришлось сделать такие подставки. Пилить ножки не хотелось, потому что мало ли я буду их туда-сюда двигать. И соответственно... Горизонтальной устойчивости будет никакой. Ну, полки из остатков сделаны. Эти из ОСБ, из обрезков. Эти тоже из ОСБ. В принципе, нормально, не приминается. Это фанера, шестерка. Тоже шестерка. Между собой решил не соединять. Ну, нагрузка внизу где-то килограмм 40-50. Там камни в мешках. В принципе, ничего не прогнуло. Достаточно жесткий профиль. Вот так. Финал.